Всем привет, привет и добро пожаловать на канал Я Оля. Смотрите, какой классный лизунчик у меня есть. И я хочу провести с этим лизунчиком эксперимент. Что будет, если его постирать в стиральной машинке? Что с ним случится? Если вы хотите подобные видео-эксперименты на моем канале, то обязательно ставьте лайк. Смотрите, какой он красивый, настолько яркий и переливающийся. Прям-прям очень, очень нравится. И мне на самом деле интересно, что же будет с лизуном. Выживет ли он после стиральной машинки или нет. Пойдемте скорее экспериментировать. Ну что, ребята, я готова уже загружать наш лизунчик в стиральную машинку. И мне очень интересно, что же с ним там произойдет. Крыло. Включаем. Она стирается. Пока что он есть. Я думала, что он сразу растворится, но пока он есть. Ждем конца стирки и посмотрим, что у нас станет с нашим лизуном. Ну что, ребятки, вот и закончилась наша стирка. И очень интересно, что же, что же с нашим лизуном. Остался ли он вообще или исчез? Его помню. Он как-то по всей машинке его размазала после отжиманного ничего не видно. В общем, сейчас я его соберу и покажу вам поближе. В принципе, я очень в шоке, что ребят еще... вот достала я нашего лизуна и также единорожка пони и стиральной машинки я если честно перед экспериментом думала, что у меня вообще лизун растворится а он остался просто распределился по стиральной машинке я его в кучку собрала и по ощущениям он вообще не изменился после стирки какой был такой и остался так что удивительный эксперимент а еще интересно также постирать стиральные машинки слайм. Если хотите такое видео, то обязательно поставьте лайк этому ролику. И тогда я сниму новый видеоэксперимент. А сегодня всем огромное спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. Ваша -пока. Яволя.